стар 100 и три штуки. Ястар 300. Ястар 100. 100 еще одна будет. Вот этот горит красным. Два зеленым. Так, на этом 8 огоньков зеленых. И эти 4 красным моргают. Здесь красным горит. Здесь красным Здесь красным 6 моргают, здесь 2 зеленых горят. Этот сейчас только включил, сейчас желтым горели, погасли. Сейчас по новой загорятся, будет видно, какие, каким цветом. Вот эти 4, о, не 4, 8 зеленым загорятся, а эти красным. Так, сейчас подождем. Вот 4 зеленым загорелись. Так. Или всего четыре. А, наверное, всего четыре. Я забыл, спуталась с другой. Здесь все красным моргают. Вот смотрите. позже сниму видео внутренностей, что там есть, какие платы и по отдельно по каждой перечислю